Хорошая, услышь меня Красивая, заря моя Вечерняя, любовь неугасимая Заря моя, вечерняя Любовь неугасимая Иду я вдоль по улице А месяц в ней светится, а месяц в небе светится, чтобы нам с тобою встретиться. Еще косою, острою трава в полях не скошена еще не вся, черемуха к тебе в окошко брошена еще не вся черемуха Тебе в окошко брошено Еще не скоро молодость Да с нами раз прощается Любишь покуда, любится Встречай пока, встречается Любишь покуда, любится Встречай пока, встречается Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая заря моя, вечерняя любовь не угаси.